Если вы нашли инвестора или сами хотите приобрести металл, вам нужно сделать следующее. Для начала необходимо сделать официальный запрос конкурсному управляющему или продавцу на получение подробной информации по лоту. Следующим шагом будет осмотр имущества. Если у вас нет знакомых, которые могут вам с этим помочь, то вы можете обратиться за услугами на сайт udo.com, и создать задание на осмотр имущества в данном регионе с полным его описанием и прикреплением фотографий. После получения всей информации и принятия решения участвовать в торгах, вы собираете документы и подаете заявку. Если вы хотите сами приобрести имущество, то вам стоит сразу найти покупателя, которому вы продадите этот лот, так как в течение пяти дней вам нужно будет подписать договор купли-продажи и в течение 30 дней оплатить и забрать имущество. Если вы приобретаете металл для инвестора, то заключаете с ним агентский договор и получаете хорошее вознаграждение за свою работу. В любом случае, теперь вы сможете провести сделку удаленно. Друзья, мы желаем вам побед на торгах!